что уже ответишь ну пожалуйста ну пожалуйста ну пожалуйста ответьте мне кто нибудь люди <связь> еще раз Господи. Ладно, еще так часок посижу. Это сам. Апню Так что сейчас вот сейчас еще с этим посижу и пойду дальше по списку.